Привет! В поиске перспективной ниши для своего канала на YouTube этот видеоролик поможет вам начать извлекать прибыль из своего YouTube-канала при правильно выбранной нише. Это видео будет полезно вам, если у вас есть свой канал или вы только задумались об его открытии. Предлагаю рассмотреть перспективную нишу «Бизнес». Это могут быть интервью, истории успешных людей, технологии ведения бизнеса, либо свой личный опыт. Попробуйте разбирать стартапы или давайте новые вкусные идеи для бизнеса. Также популярны сейчас советы для бизнеса или бизнес в гараже. Если у вас есть бизнес, то YouTube вам просто необходим для привлечения новых клиентов. А если вы только задумались о создании канала и об использовании YouTube, то выбор правильной ниши даст вам гарантированный результат. Я дам вам 8 практических советов, которые помогут улучшить ваш канал и получить прибыль. Сделайте контент-план. Выберите правильные ключевые слова. Разрешите 10 конкурентов. Найдите 10 союзников. Приготовьте план размещения видео. Хорошо, если будет одно видео в день. Проработайте плейлисты. Сделайте группы в социальных сетях по своей тематике. А также закажите стильные обложки у дизайнера. Бизнес – это очень перспективная ниша для развития вашего канала на YouTube. А выбор правильной ниши – это гарантия успеха и получения прибыли от вашего канала. На нашем канале «Видео для бизнеса» мы приготовили 33 ниши для развития ваших каналов. Подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса», ставьте лайк под этим видео. Всего доброго, пока!